добрый день добрый вечер всем кто меня смотрит сейчас я приветствую своих самых любимых дорогих зрителей на канале таро элена сегодня по многочисленным вашим просьбам я беру основательную тему которая звучит так судьба ли нам быть вместе здесь я постараюсь четко сказать всем, кому это актуально в любой ситуации, в которой они находят себя, мужчина, женщина, кого бы вы ни загадали, мы посмотрим, а судьба ли вам быть вместе. Хочу посмотреть на нескольких колодах, это колода Манара, колода Ленорман. Если надо будет, я возьму еще, может быть, по какую-то карту из колод Таро, которых у меня несколько уже разложено на столе. Тема очень серьезная. Конечно, она достаточно сложная для восприятия и для того, чтобы ее трактовать. Я постараюсь вкратце, да, так, так как это серьезный вопрос, я постараюсь очень вкратце для вас охарактеризовать те или иные отношения. Здесь будет у меня, пожалуй, четыре варианта. Я специально хочу вам дать выбор, потому что зрителей у меня много, и они, многие из них хотят иметь возможность выбора. Ну что ж, хоть Селена и не любит вариативные прогнозы, но я в данном случае понимаю вас, ваше желание большое. Поэтому сегодня я посмотрю на четырех вариантов для вас. Итак, судьба ли нам быть вместе? Пожалуйста, отпускайтесь в ваше внутреннее Я. Соединяйтесь там со своим любимым человеком. А я начинаю концентрироваться. Судьба ли вам, судьба ли нам быть вместе? Первый вариант. Второй вариант. Третий и четвертый. Пожалуйста, подумайте, какую из этих четырех карт вы бы хотели открыть. И если у вас интуиция, которая, можно сказать, питает ваш ум, да, если так эзотерически. Да, если вы пользуетесь этим качеством, то вы сможете уловить именно ту энергетику, которая даст вам четкий правильный ответ. Если же вы недавно на канале, либо не обладаете интуитивным каким-то ощущениями, не страшно, в следующий раз вы сможете загадать другой вариант, и он как ни странно замечательным образом с вами прорезонирует. Самое главное, не напрягайтесь, пожалуйста. Итак, первый, второй, третий, четвертый. Если же вы хотите более точный прогноз, то как многие мои слушатели можете обратиться ко мне на личный расклад, все данные есть под роликом каждым моим, и в принципе это не проблема, у вас будет более четкое понимание, судьба ваша это или нет. Ну что, загадали, отлично, тогда я эти карты немножечко ствину с вашего позволения и начну трактовать первый вариант. Итак, судьба ли вам быть вместе? Ну что ж, выпадает у меня женщина удивительной, тонкой, душевной такой, вибрационной энергетики, королева воды. Я могу сказать, что эта женщина, она у вас вызвала ощущение не просто какого-то любовного томления, что ли, эти ситуации с ней, эти чувства для вас даже чуть-чуть болезненные, что ли. Она выпадает в Монарик, как, знаете, такой символ женственности, но такой трогательный какой-то, которого хочется опекать, заботиться о ней. Есть в этой карте что-то такое теплое, нежное, и в то же время очень беззащитное. Здесь она как бы в расстроенных немного чувствах. Говорит о том эта карта, что, скорее всего, что-то повлекло ваше расставание с этой женщиной. Скорее всего, вы не вместе сейчас. Но это как бы характеристика того, той позиции, которую вы выбрали. Давайте смотреть, по судьбе ли она вам. Терятка воздуха. Да, эта женщина с вами ментально, хотя бы на огромном расстоянии. Вы ее воспринимаете своей судьбой. Вы для нее император. Я могу сказать, что эта женщина вам по судьбе. Сейчас я возьму карты Ленорман и дополню свой прогноз. есть какая-то доля сомнений у вашей женщины по поводу вас. Вам же она безумно нравится. По карте «Развилка» да, сомнения есть у нее, потому что были болезненные ситуации с вами в прошлом. По карте «Девятка Букет» я могу сказать, что сексуально это идеальная женщина для вас. И у вас совершенно стопроцентная совместимость друг с другом. Она вас очень сексуально привлекает. Вы ее считаете судьбоносной. По судьбе ли она вам? У вас будут скорые свидания. Сейчас пока их нет. Не было долгое время. Да, она ключевая в вашей жизни. Это ваша судьба. Даже если вы не будете э, в браке с этой женщиной, сейчас не об этом речь, а у меня расклад называется по судьбе ли вам быть вместе? Да, вам по судьбе быть вместе. Вам эти отношения принесут Огромная радость и ощущение того, что вы главный мужчина для кого-то, вы император. Вы вырастете в этих отношениях, приобретете силу и станете ключевым человеком для очень многих наобороте, для очень многих ипостаси себя, я имею в виду. Вы наконец-то поймете, для чего вы, собственно, прошли этот путь, нелегкий путь вашей жизни на обороте карта судьбы и дерева это очень глубокая карта глубоким пониманием смысла что такое судьба это ваши корни из, и даже предыдущие воплощение вашей жизни эта женщина скорее всего пришла к вам ну как бы с вами путешествует да можно сказать космическом пространстве из предыдущих воплощений вы когда-то вместе с ней были но между вами сейчас девятка воздуха хоть женщина и перешагнула через рубеж какого-то непонимания каких-то обид возможно в прошлом да сейчас она переродилась можно сказать стала другим более более как вам сказать, свободным человеком, в том числе в своем мышлении, да. Но у нее некоторые сомнения, наверное, скорее всего, потому что пока не было от вас, не было свидания у вас, да, они у вас в будущем, потому что на данный момент происходит открытие ваших дорог, да? В недавнем прошлом у вас были какие-то. Скажем так, препятствия. Скорее всего, препятствия были, так как падает карта Император, скорее всего, препятствия были связаны с тем, что вы были еще в каких-то отношениях. Ну, не обязательно для всех это проиграется, но для большинства именно так это проиграется. Ну что ж, по первому варианту все. Здесь было все понятно. Ну что, смотрим второй вариант. Восьмерка воды. Восьмерка воды – это ситуация, когда женщина уходила от вас любя. Опять тут был уход, именно женский уход. Уходила она, потому что вы ее чем-то напугали. Видите, две такие стрелы. Сзади нее водились в дерево. И она с такой опасочкой смотрит, откуда же они прилетели, что ее, что ее ждет. Но так как она восьмерка именно воды – это дает мне вам такую уверенность произнести, что женщина выстраивала отношения до этого, но это ни к чему не привело, и она предпочла удалиться из вашей жизни по причине того, что эта ситуация была для нее неприемлема, невыносимой, что ли. Я вибрационно считываю эту карту, понимая, что страхи, скорее всего, были у вас, и эти стрелы страха вы транслировали ей, да, вот на этой карте. Именно поэтому женщина как бы в воде, она, она вода, это символизирует ваши чувства взаимные, да, она как бы не вышла из этого водоема страсти, любви к вам, но она не понимает, почему, собственно, вы транслируете стрелы, почему у вас шупы, да? мечи, почему стрелы, почему не чувства, почему не цветы, почему не подарки, почему не страстные речи. Что-то здесь не так. Скорее всего, вы обладали каким-то характером на тот момент, сами не понимая, что вы хотите. Был такой вариант здесь. Либо у вас были еще какие-то отношения, но вы очень не хотели чтобы эта женщина уходила из вашей жизни именно поэтому выходит карта солнца вот она перевернулась именно поэтому женщина по этой карте старшего аркана предпочла солнечным образом просто удалиться, улететь от вас но при этом сохраняя жаркие полки чувства к вам ну что ж, давайте посмотрим что было далее и что у нее в принципе пятерка воды да, вы продолжали друг на друга транслировать, даже, можно сказать, какие-то эмоции, неудовлетворенности, немного даже конфликтовать, агрессировать по поводу удаления ее из вашей жизни. И, возможно, это привело к охлаждению вашему. Пятерка воды – это такая карта в Монаре. Знаете, когда вас двое на карте, вы как бы тонете в своих непонятных конфликтных каких-то претензиях друг к другу. Вы любите, но вы любите странным образом. Да? Вы не хотите принять чувства друг друга такими, какие они есть. Скорее всего, эта ситуация проигрывается, потому что между вами есть ограничения. Да, четверка воды. Четверка воды, вы есть в каких-то других отношениях, это стабильная карта. Достаточно долгое время вы транслировали своей женщине холод, она же транслировала солнце, вы транслировали холод по причине того, что боялись открыться, боялись скрыться. Почему? Потому что находились в других отношениях. По судьбе ли вам быть вместе? Давайте посмотрим. Прошу карты сказать нам об этом. По судьбе ли вам быть вместе все-таки? <смех> Старший аркан смерть, Вы страстно желаете эту женщину. То, что она сейчас не с вами, то, что она удалена от вас, вызвало бурю негодования в вашем ощущении, внутреннем, мужском отношении к этой ситуации. Вы очень сильно хотите возобновить эти отношения. Вы не понимаете, что вам нужно сделать для того, чтобы развернуть ее лицом. Но на самом деле женщина ушла от вас, любя, я уже говорила это. И что же дальше? дальше? Опять выходит эта карта, как и в первом раскладе. Эта карта здесь символизирует в данном, в данном колоде. Я сама дала ей это значение, такая-то пустышка. Она символизирует, что эта женщина для вас – самый главный урок в жизни. То есть пока вы не пройдете какой-то момент понимания сути вашей проблемы, вы не сможете сдвинуться с мертвой точки. Да? Для того, чтобы вам возобновить отношения, скорее всего, здесь проблема – возобновление отношений, которые когда-то были в очень серьезном таком состоянии. Знаете, вибрационно я понимаю, что это здесь проигрывается очень жесткий уход, депрессия. Даже конфликта здесь нет. Здесь есть не, как вам сказать? Здесь очень большие чувства, которые должны были, из которых должно было вылиться что-то настоящее. Вот карта звезда на обороте. Звездная какая-то. Судьбоносная какая-то была. Понимаете? Не сформулировать это в словах. Здесь была... Настоящее что-то настоящее, которое нарушило какая-то глупость мелочь, какая-то какая недосказанность, невысказанность, какая-то привязка-то какой-то мелочи, да, что повлекло за собой вот эту вот м -м, непонятную, реакцию вас и непонятную ответную реакцию вашей женщины. По судьбе ли ваши отношения? Да, будете ли вы вместе? По судьбе ли вам быть вместе? Королева Земли. Женщина находится в очень сильных переживаниях. Говорят карты. По судьбе ли? Девятка воды, да, по судьбе. По судьбе, потому что девятка чаш. Это максимальное количество чаш любви. Несмотря на эти переживания, любовь в ее сердце есть. Да, умеренность, я говорю, есть. Что такое, старший аркан, умеренность? Это когда, несмотря ни на что, эта карта дает четкое понимание постоянства чувств по девятке воды, постоянства чувств вашей женщины. По судьбе или да, Старший Аркан говорит, да. В вашей судьбе сейчас происходят удивительные перемены, причем они вызваны а, каким-то бывшим страданием, да, вот к бывшим каким-то несбыточным, а, несбыточным вот этим вот а, ощущениям потери, да, потери друг друга по карте смерти. Следующая карта идет, указывает нам на то, что это было глупо. Глупо вам расстаться, потому что на самом деле в вашей, в вашей звездной галактике вы были парой. На тот момент вы уже были парой. Здесь женщина символизирует такое, знаете, высшее существо. Она здесь... В воде в таких вот а, бабочках качается на качели, а вы у нее прильнули на колени, да, прильнули к ней к ее груди. Вы очень бы хотели, чтобы так было всегда по этой карте умеренность. Вы таскуете по ней сильно. Восьмерка кубков, карта солнца, пятерка кубков, четверка кубков. Боже мой, здесь карты тоски, дикой тоски по вот этому чувству, которое было прервано. Именно прервано. Причем прервано по какой-то глупости. Скорее всего, здесь были магические какие-то влияния да, чужих людей на ваши отношения. Кто-то очень не хотел, чтобы ваши отношения развивались, к сожалению. Ну что, будет ли возобновление? Да, будет. Девятка воздуха. Вы сейчас тоже в очень большом ментальном состоянии, непростом находитесь. Но двоечка огня <смех> будет, у вас, будет у вас примирение, причем страстное. Двойка огня очень неприличная карта по Монаре. Она говорит о том, что вас двое, вы огненные. Даже если вы водного знака, как вот выпадает наоборот туз воды королева чаш, да? Как бы здесь такая девушка. Ну, туз воды – это вот туз кубков, да? Но здесь такая женщина, которая которая знает вас, чувствует вас, знает, что вы будете рядом, что бы ни происходило, ментально рядом, да? Давайте Полинорман посмотрим. По судьбе ли вам быть вместе? По судьбе или вам быть вместе? Да, гармония, сад. По судьбе? Нет, пока плохих карт. И карта дерева. Представляете, как и в первом варианте. Это очень-очень судьбоносная карта. Она даже ярче и сильнее в Ленорман, чем карта крест судьбы, да, или карта книга. Это карта перерождения вашего внутреннего настоящего такого ощущения себя, да, в союзе в гармоничном союзе по карте Сад с этой женщиной, вам придется пройти все тернии к этим звездам, чтобы соединиться. Вам придется взять смелость и убрать все эти негативные влияния от кого бы они ни происходили из вашего окружения. Чтобы эта карта звезды засияла ярко в вашем сердце. Потому что эта женщина, она звезда. Второй раз, что на колоде Монара выпала звезда, что на колоде Ленорман. Карты гадают сегодня. Второй вариант. Здесь были какие-то очень судьбоносные происшествия, да, для того, чтобы вас разлучить. но тех, кто этим занимался, ничего не получится, потому что вас соединило пространство свыше. Никто не властен над тем, что происходит там. Ваши души, они родные, понимаете, по этим картам. Здесь нет ощущения, что вы просто люди или просто, просто знакомые. Или... Вот здесь ощущение огромного количества пласта пласта такого, знаете, прожитого, сумасшедшего эмоционального периода, когда люди были не вместе, но они страстно по карте Солнца, по карте смерти, они страстно хотели победить обстоятельства. Девятки, конечные карты, да, девятки, девятка воды, девятка воздуха, говорит о том, да, по двойке огня, я могу точно сказать, что у вас будет соединение. Соединение будет скоро. Вам для этого нужно, конечно же, совершать какие-то действия с своей стороны. И вашей визави тоже нужно понимать, что к чему. Но судя по тому раскладу, который мы сейчас посмотрели, у нее как раз Присутствует мудрость в ее сердце, чтобы воспринять укол прошлого, проблемы прошлого, как некий урок, некий такой, знаете, так и у вас, собственно, да, подняться над этими ситуациями и больше никогда не играть под дудку каких-то личностей, которые разлучили вас, можно так сказать. Ну что ж, давайте смотреть третий вариант По судьбе ли вам быть вместе Карта старшего аркана Наказание Вы друг друга сейчас Наказываете за что-то У вас есть ощущение Того, что И она виновата в чем-то И он в чем-то виноват Никак вы не можете помириться Никак не можете договориться Вот о чем эта карта она говорит о том, кстати, что вы в некоторой степени не сдержаны вдвоем, когда остаетесь наедине, да? Что у вас а, не бывает спокойных вечеров друг с другом. Ну, на самом деле, это и неплохо, и нехорошо. На самом деле, вы такие натуры, что она, что вы. Карта дурак, выпал старший аркан. Кто-то из вас перерос эти отношения, да, кто-то считает себя выше другого, возможно, кто-то считает себя, может быть, выше по статусу, может быть, в этом наказание, да, может быть, в этом непонимание, что союз мужчины и женщины – это не вопрос статуса, кто сколько зарабатывает, это союз сердец, да, любовный союз. Но давайте посмотрим, будь ли вам вместе, судьба ли быть вам вместе. То с земли, ту с земли, туз пентаклей, вы начнете строить ваше будущее. По судьбе ли мы сейчас посмотрим, но то, что вы начнете, вы обнулили прошлые какие-то косяки, с двух сторон, кстати, косяки были тут, перестали друг друга наказывать, перестали друг друга, может, блокировать, может быть, перестали дуться друг на друга в данный момент времени, да, в прошлом, да, вы друг друга хорошенечко так пенали можно сказать, да, эзотерически. Но вы начинаете что-то уже выстраивать. Ну что ж, неплохо, неплохо. Давайте еще посмотрим, что нам Монара скажет. Король воды. Здесь выходит такой мужчина, свободолюбивый, да, по карте Монара. Ну, не обязательно это водный знак, то есть там рыба, рак, скорпион. Это может быть просто мужчина, который обладает такими энергиями. То есть он тонкой натуры, такой поэтической, скажем, романтической, да, и в то же время любитель женщин, да? многие тарологи считают, что эта карта, это как карта прекрасного любовника. В монаре, вибрационно, допустим, в данном раскладе, я считываю это как мужчина, который очень любит женщин с чувственным аспектом, то есть ему нравятся женщины, которые умеют переживать какие-то эйфорические, э, в интимной близости, например, эйфорические какие-то ощущения, которые яркие в этом проявлении. Могу сказать по старшему аркану «Справедливость», который выпадает рядом с королем воды, что этот мужчина рьяно, очень рьяно наблюдает за женщиной. То есть вы наблюдаете за ней и оцениваете, насколько вы важны для нее. Да? Насколько тот или иной ваш, допустим, звонок или там ваше сообщение для нее вызывает интерес. То есть, возможно, это говорит о вашей не совсем уверенности в своих силах. Возможно, в этом здесь наказание вышла, первая карта, да. Возможно, вы ожидаете, что если что, то вы ее накажете за что-то. Но как-то это немножко по-детски, правда, молодые люди. Потому что отношения – это немного не об этом. Это когда люди добровольно, да, еще раз добровольно хотят построить вместе, друг с другом свое будущее, выстроить по тузу, да, земли, выстроить, вот с такой вот красивейшей женщины, да, которая здесь изображена в Монаре, она символизирует здесь а, такую, знаете, хозяйку а, мира, то есть а, а, женщину, которая дает энергию мужчине, которая а, умеет а, что-то приумножить, вот ей дается что-то, да, и она может с этой энергетикой сделать это еще лучше. Вот, вот такой посыл в этой карте. То есть, если вы хотите именно такую женщину, то здесь нужен как бы более взрослый подход. То есть не наблюдать, да, не наказывать, а проявляться и созидать. Да, вот как здесь на карте старшего аркана, наоборот, Солнца. Быть в энергиях успеха, в энергиях Солнца. Дарить тепло, дарить ласку. Ну что ж, давайте посмотрим, насколько ли судьба благоволит вам. Можете ли вы, вы быть вместе или нет? Выпала карта сама. Тройка Пентакли, тройка Земли, да? Эта карта в говорит о том, что здесь будет семья. Семья семейная, счастливая, благополучная жизнь. Более того... Женщина, которую вы любите, на которую вы здесь смотрите, она очень страстна. И она нравится очень многим мужчинам. Вы видите ее прогресс, вы видите ее рост, наблюдаете за ней. Именно поэтому вы хотите, очень хотите сейчас стать ближе, потому что когда-то эта женщина завладела, я так понимаю, по карте 12-й аркана наказания, она завладела вашим сердцем. Вы не могли принять эту ситуацию почему-то, да? Наверное, раньше вы, как король воды, сами хотели владеть сердцами, да, больше женщин. А тут произошло что-то обратное. И вы сейчас, пройдя какой-то определенный путь, в вашем становлении, в отношении к этой женщине, вы поняли, что да, именно ее я хотел бы быть, именно с ней я хотел бы быть счастлив. Тот кусочек жизни, который вот сейчас, да? Почему кусочек, говорю? Да потому что вы так мыслите, наверное. Это ваши слова. Вы, вы не воспринимаете... Жизнь, как, знаете, вот раз и навсегда, да, вы воспринимаете это как э, отношение, это роман. Вот поэтому говорю, что сейчас, на данный момент вас очень тянет, и вы бы хотели связать свою жизнь с этой женщиной. Но вам страшно говорить там «всю жизнь», «не всю жизнь». Вы бы хотели все-таки больше свободы в отношениях, даже семейных отношениях. Это проигрывается по всем этим связочкам, поэтому, чтобы эта женщина не ушла к други, другим берегам, да, не выбрала кого-то другого, вы бы хотели завладеть ею, да? но сами при этом вы бы хотели иметь какую-то долю, ну, какую-то степень свободы. Вот понимаете, как это интересная. Противоречивость в этом варианте есть, да, вот именно поэтому выходит вначале вот такая карта, да, наказание, как бы интересно, у вас развитие вашего отношения, ваших именно к этой женщине. Вы ее видите очень красивой, страстной и в то же время нежной беззащитная, вы бы хотели опекать ее, вы за ней наблюдаете, наблюдаете давно и видите ее рост, да, видите, насколько она меняется в лучшую сторону. Вы бы очень хотели, чтобы она еще больше обращала на вас внимание. Но не знаете, да, вот туз воды, туз час, ту что чаш, вы ее любите, да, вот здесь по этой карте это видно, вот эта женщина, вот ее портрет, да, она такая вот морячка, можно сказать, как бы может уплыть к другим берегам, да, эзотерически, поэтому морячка. И вот вы думаете, как бы сделать так, чтобы она никуда уже не уплыла, наверное, надо оформить эти отношения, Поэтому спрашиваем, по судьбе ли вам будет вместе? Да вы уже все решили здесь. Вы тут король, чаш, король воды, вы тут решаете? Не судьба а даже вам, как бы, в пример, да? Вы сами уже все решили. Ну что ж, давайте по Ленорман посмотрим. А чего, собственно, да? По судьбе ли, да? Давайте посмотрим. Ленорман, он такой, он все покажет. В принципе, Монара сегодня раскрывает прекрасно эти карты, эти варианты. Смотрите, ключ. Опять входит карта ключ. Ключевое. Ключевые отношения для вас. Якорь. Не зря сказала, морская карта. Да? Морская женщина, она может уплыть. Вы хотите постоянно с ней быть. Постоянно. на ключевая в вашей жизни. И вы хотите это постоянство закрепить закрепить за вами. И поэтому вы бы хотели, чтобы там более серьезно к вам относилось. Да, это вам по судьбе и судьба вам быть вместе в постоянных отношениях. Карта дом. Где? В постоянных отношениях в вашем новом совместном доме. Ну что ж, третий вариант прекрасен. Видите, они все разные, эти варианты. И они все какие-то очень эмоциональный, я бы сказала. Может быть, потому что сейчас время такое. Люди испытывают сильные эмоции друг к дружке. Ну что ж, смотрим четвертый вариант. Что у нас здесь? Карта влюбленная, ничего себе. Вы влюблены друг к друга, причем обоюдно. Старший аркан. Любовь по монаре, карта влюбленная именно, она здесь такая немного скажем, ну, не то что жертвенная, здесь изображен художник, который рисует натурщицу красивейшую, которая уже засиделась ждать, да, вот устала. Есть какой-то момент недосказанности, возможно, кто-то кого-то ждет по этой карте. Но это не обязательно. В любом случае, это старший аркан влюбленный по судьбе ли? Я думаю, что уже ответ на этот вопрос положительный. Но так как мы смотрим все-таки расклад, то я, наверное, выложу еще несколько карт закрепить этот момент. Да, карта опять-таки семьи выходит, которая была только что в третьем варианте. А вообще я вам, наверное, ребят, посоветую всегда смотреть все варианты, чтобы еще раз достовериться, тот ли вариант вы выбрали. Потому что не все ребята обладают интуицией. Возможно, вы посмотрите не тот вариант, который ваш, и расстроитесь, либо наоборот, не ту судьбу на себя оденете. Да? Ну, не то, что не ту судьбу, не ту. Знаете, не тот пиджак, <смех>, грубо говоря. А здесь мы уже просмотрели все варианты. Сейчас вот крайний, четвертый. И вы понимаете, какой вариант был ваш точно, да? Здесь карта Тройка Пентаклей. Вы будете выстраивать семью с этой женщиной. И, собственно, что еще мы хотим узнать? Хм, восьмерка воздуха. Восьмерка мечей. Ну что, я могу сказать, что сейчас пока это невозможно, у вас есть препятствия. Скорее всего, здесь какие-то фигуры многоугольные проходят. Ну да, фигуры как фигуры, они всегда. Если в, в общих раскладах мы смотрим, то они часто выпадают там, потому что людей-то много. Это в индивидуальных раскладах, там уже понятно, есть они или нет. Здесь. Вы можете не обращать на, на эту карту особого внимания, потому что если 40% смотрит, находясь еще в каких-то отношениях молодых людей, да, то, конечно, эта карта выпадет. Ну что, что еще можно сказать? Посоль бели вы? Да, девятка воздуха. Вы очень сильно хотите этого. У вас навязчивая идея, да. Навязчивая идея, об этом вы любите. С той и с другой стороны, боитесь а, того, что те, которые находятся в фигурах, боитесь того, что этого никогда не случится, потому что время идет, ничего не происходит. застой, Вот это застойная энергия в этом варианте. Здесь проигрывается влюбленная пара, которая с самого начала, с первого взгляда почувствовала ощущение да, того, что этот человек мой и на всю жизнь, можно так сказать. Но пока что восковывает обстоятельства в виде либо невозможности, либо других отношений. По судьбе, или давайте еще одну карту возьму, да, садница воды, однозначно да. Это уже вторая карта, показывающая о том, что здесь любовь а, необычная, она здесь со знаком, как вам сказать, очень большой заботы друг о друге. Здесь люди любят не, не то что там по страстям, да, вот как было в другом варианте. Здесь люди прониклись а, душой друг к другу. Здесь люди очень глубокие Здесь встретились люди с большой историей. Историей прошлых, прошлых каких-то переживаний. Возможно, даже это ваш ваши отношения в прошлом, которые вы бы хотели после паузы возобновить, И Здесь даже вот такой момент, я чувствую сейчас, вот откуда эти страхи, навязчивые идеи, мысли невозможности спокойно жить без этого человека, садница воды, то есть человек, который в воде вас ожидает, в чувствах ожидает появления этого рыцаря, да, вот конь, этот всадник воды ждет, ждет свою любимую, да, вот об этом об этом, собственно, этот вариант. Давайте посмотрим, Ленорман, да? По судьбе ли вам быть вместе? По судьбе ли вам быть вместе? По судьбе ли? Книга ⁇ Карта судьбы и карта Солнца ⁇ Опять-таки, карта Солнца ⁇ это то, что вы... На вечно влюбленные, понимаете? Карта влюбленная, она была первой. Карта солнца, вы друг другу освещаете путь. И карта книга, вы уже записаны в хрониках Акаши друг для друга. Это книга ваша судьба, вот она выпала. Вы не просто по судьбе, ваши, ваши имена уже записаны в этой книге. Люди, которые понимают, что я сейчас сказала, для них не возникает вопроса больше по судьбе, либо не по судьбе. Здесь все карты говорят о том, в этом именно в четвертом раскладе, что эти отношения настолько глубоки, настолько серьезны, что нет больше даже развития жизненного без этих отношений друг у друга. Что у женщины, что у мужчины. Здесь карта страхов, да, страхов. А что же будет, когда же уже будет это соединение? Да, мы любим друг друга. Вот такая здесь вибрационно идет энергетика. Здесь карта того, что ожидание, постоянное ожидание, Возобновление вот этой вот сумасшедшей энергии влюбленности. И по карте тройка пентакли, да, тройка земли. Это союз, который священен. Да, это семейный священный союз, который изначально задумывался так, но, судя по карте восьмерка воздуха и девятка воздуха, здесь были препятствия. Были, да, я сказала, в прошедшем времени не зря, потому что карта судьбы на обороте солнца говорит успешный исход этих всех преград, да, препятствий, успешный. Вам нужно действовать, вам нужно не бояться проявляться друг к другу, потому что вас ждет успех, карта солнца. Ну что ж, все варианты сегодня были интересными, неожиданными, Какие-то были эмоционально очень сильно нагруженными, да? несли себе окрасы такие серьезные. Какие-то были попроще, полегче, но в то же время они были судьбоносными. Я вас поздравляю с этим. Кто сомневался, теперь сомневаться уже не будет. И постарается понять, что есть вещи намного важнее, чем... Просто потребление, да, просто какой-то несерьезный подход к вашей жизни. Есть судьбоносное что-то, да, в вашей жизни. Это судьбоносное. Сегодня мы смотрели на этом эзотерическом столе. Я приветствую всех, кто очень хочет разбираться в своей судьбе, да? кто хочет понимать тонкости, нюансы своей жизни я понимаю, что те расклады, которые здесь сегодня звучали, они... Почему выпадали такие серьезные там, старшие арканы на синтификаторы, да, вариантов? Да потому что у вас эмоционально сильно загружена эта вся зона. Вы переживаете. Как видите, переживать незачем. Нужно не переживать, а двигаться в сторону любимого человека. Ну что ж... Я рада вам объявить еще раз, что это лето, и ваша судьба это что-то такое, знаете, новое для вас будет, новое, интересное. И вы, может быть, даже не предполагаете, как сильно поменяется ваша жизнь в течение этих нескольких месяцев. Почему? Потому что такие яркие карты выпали сегодня. Могу сказать, что безумно радуюсь, когда вы пишете, насколько сильно все это для вас важно. Я, я чувствую каждого, кто заходит ко мне на канал. Особенно новые сердечки. Я их все считываю, понимаю и Безумно радуюсь, когда какие-то поправочки в вашем в своем же, да, вот мировосприятии в вашем же, я имею в виду, происходят благодаря какой-то определенной теме, которая была очень актуальна, и она сделала свое дело, да, через время вы стали понимать э, и совершать после понимания, да, какие-то определенные шаги в сторону вашего становления как счастливого человека ну что ж я как всегда с вами провела эти может быть полчаса или может быть чуть меньше чуть больше для чего для того чтобы вы стали немножечко счастливее по пути к вашему успеху обнимаю вас радуюсь пишите как можно больше я всегда рада вас читать, чувствовать. А можете перепостивать эти видео для своих любимых, для своих друзей, для тех, кто нуждается в поддержке. Я все эти видео делаю исключительно для вас, потому что мой канал некоммерческий. Я дарю вам свою любовь, свой свет. И очень счастлива, когда этот свет попадает точно. По направлению к вам к вашему сердцу всего доброго до новых встреч желаю вам настоящего лета и очень большого счастья пока